Приветствую вас, уважаемые представители деятельного и активного знака Зодиака Стрелец! Сегодня мы с вами будем смотреть, что будет происходить в основных сферах вашей жизни на период движения Венеры по знаку Зодиака Рыбы. Это будет период с 25 февраля по 20 марта. Основными задействованными сферами в данном периоде для вас будет финансовая, также короткие поездки, обучение, Сфера семьи, дома, недвижимости. Венера здесь как раз будет двигаться. Работа, здоровье. И после 4 числа включится еще и сфера партнерства. До 10 марта у вас будет открыт доступ к широкой информации. И может увеличиться число различных контактов, коротких поездок, благоприятный период для подписания договоров, для каких-то открытий, для обучения. В общем-то, вам будет хотеться постоянно передвигаться, с кем-то общаться, что-то делать и о чем-то договариваться. Вот по этому соединению. А Марс в аспекте с Плутоном благоприятным, будет вам помогать. Но этот аспект наиболее благоприятен для работы, для работы в большом коллективе. Он наделит вас высокой трудоспособностью, пробивной силой, силой, умением доводить начатое до конца, вести за собой массы людей, что хорошо для карьерного роста и руководящих должностей. Ну, в общем-то, работа и деньги, то есть деньги придут от работы. Работа и деньги для вас дом. 3 марта очень благоприятный период. 27 февраля наступит полнолуние. Вот знаки Зодиака Девы. Дева для вас это зона карьеры. И вы знаете, может проиграться так, что что-то, что у вас накопилось, оно наконец-то может дать или выход. Могут выплеснуться какие-то эмоции. Может разрулиться какая-то сложная ситуация, связанная с вашими главными высшими целями. Что-то пойдет вперед, прорвется. А благодаря чему? Благодаря Урану. Ну, У вас здесь идет рабочая тема напрямую. То есть идет некий прорыв по работе. Причем интересно, здесь Уран одновременно делает еще и напряженный аспект Сатурну. Ну, знаете, как будто бы через контакты, через договоренности, у вас получится выйти на какой-то новый уровень. Также с 4 марта смотрим, Марс переходит в зону партнерства. Близнецы ну, в своем начале он здесь еще продолжает образовывать, хотя и расходящийся, но благоприятный аспект к Плутону, что может говорить о том, что вы можете получать какие-то выгодные финансовые связи. Но, с другой стороны, сам по себе Марс он несет некоторое распыление энергии, когда хочется успеть сразу в нескольких местах одновременно, хочется сделать и то, и это. Поэтому с 4 марта лучше особо сильно как-то дела, связанные с карьерой, с работой, не форсировать. Пусть все идет своим чередом. С 25 Февраля Венера зашла в ваш дом семьи. И она потихонечку, начиная с 9-го, шла на соединение с Нептуном. И вот 13-14 в день полнолуния наконец-то сошлась. Видите, 4 планетки в таком красивом соединении сошлись в вашем доме семьи. 13-14 марта. Вы ощутите в стенах своего дома какой-то, знаете, излишнюю может быть утонченность, может быть ранимость, впечатлительность. А еще, кстати, это показатель творческой активности в сфере своего дома. Кто-то из вас может активно начать заняться например, ремонтом или какой-то перестройкой захочет Украсть свой дом, свое жилище. Также это показатель праздника, удовольствий. И очень благоприятный аспект для замужества, если это для кого-то актуально. Ну или замужество, или вступление в брак. Что-то мужчины делают, жениться, женить бы. В общем-то, ваше воображение в этот период будет вам в помощь. Теперь... Также здесь подключается еще от Венеры, вот шикарный аспект к Плутону, который умножает ваши денежки, ваши финансы. Смотрите, любые дела, которые будут связаны с недвижимостью, с домом, с семьей, они найдут свое воплощение и будут иметь успех. Даже если не сразу, но впоследствии будет обязательно. Но сейчас вы можете как раз заложить вот начала чего-то. с 16 марта начинает образовываться напряженный аспект от марса к меркурию меркурий зайдет уже в ваш дом семьи а марс будет идти по дому партнерства Значит, постарайтесь избегать каких-либо острых конфликтных ситуаций в своем доме в своей семье со своими партнерами он будет работать до 20 числа точно дальше я еще не смотрела и 20 марта наконец-то состоится переход Солнца из знака Зодиака Рыбы в Овен. И начнется новый астрологический год. А за ним туда подтянется на следующий день и Венера. Последствия его мы уже посмотрим в следующем прогнозе. А сейчас я сделаю небольшой второй расклад по основным сферам вашей жизни. Как вас будут воспринимать окружающие, туз жезлов, как человека деятельного, активного, который полон, полон сил, энергии, который вдохновлен сам и вдохновляет окружающих. Наверняка вы будете полны каких-то новых идей и будете готовы их тут же воплотить в реальность. Ситуация в доме в семье. Вы уже посеяли свои, свои росточки, и вам остается только лишь, тут посеяли зерна, и только лишь остается дождаться, когда же наконец-то э, зайдут сходы, когда наконец-то вы получите свои денежки или же те плоды, на которые плоды своей деятельности, на которые вы рассчитываете. Но, как правило, Семерка Пентакля говорит о спокойной, умиротворенной обстановке. Видите, котик сидит, и он знает, что за ним есть деревья, его рот, там денежки висят. У него все спокойно. Он просто ожидает. Он уже вложился, он уже устал, и он просто сидит и ждет, когда наконец вот это вот маленькое деревце вырастет, и на нем вырастут его денежки. Что же касается взаимоотношений с вашими любимыми, с партнерами, то здесь... Есть ситуация обновления, возрождения. Но сейчас я уточню другими картами, что это может означать, с чем это связано. Ну, котики говорят, что здесь должен быть баланс, должно быть некое равновесие. Еще это говорит о правосудии, о равноправии, о том, что... Изменения будут не просто так, они будут связаны с какими-то кармическими ситуациями. Ну и сейчас еще буду уточнять. Разъясняет нам ситуацию кошечка, которая является тайной жрицей. То есть, возможно, какие-либо изменения, возрождения во взаимоотношениях, в которых будет открыта некая тайна. Видите, кошечка закрыта, она что-то скрывает. А с чем, интересно, будет связана эта тайна? А тайна будет это связана с неким королем кубков. Кубков – это представители знака зодиака рыбы, рак, скорпион, ученый ум. Вот такой вот ученый кот. Кот, который сказки говорит. Значит, я думаю так, для женщин возможны изменения в ситуации, связано с неким котом который слишком много говорит красиво, но мало делает. Если же вы мужчина, то вам здесь предостережение не быть таким котом. Если же вы, то есть если вы будете таким котом, то ваш замысел он будет раскрыт. Если же вы э, имеете уже взаимоотношения с таким котом, то они здесь больше похожи на тайные. А все, что тайное, рано или поздно становится явным. Карьера. Здесь карта очень красноречива. Тайм-аут. Но ну, надеюсь, что у вас с лапками все в порядке. Просто вы устали и хотите отдохнуть. Это не время действовать активно, а время отдыха и получения приятных впечатлений. Также на это указывает и рыцарь Пентакли, который говорит о том, что дальше е, э, дольше едешь, дальше будешь. Или как там? Тише едешь, дальше будешь. Ну и красноречивое название «добывающий» говорит сам за себя. «Вы добытчик, вы устали, время отдохнуть». И основной совет на этот период «шестерка мечей» говорит о решимости – о том, что вы видите цель, понимаете перспективы, понимаете, куда двигаться и как это нужно делать. Уточнение мне показала императрицу. Императрица – это достаток, это благосостояние, это кошечка, которая имеет все. И вокруг нее есть и котятки. Вот они, раз, два, три и кот, наверное, любимый где-то там спрятался. В общем-то, она счастлива и довольна своей жизнью. На этом прогноз заканчиваю. Надеюсь, что он был для вас интересен. Хочу вас поблагодарить за ваши лайки, за комментарии. Подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео. И до встречи в следующих прогнозах.